приветствую на канале шарабара самураи кстати вопрос непосредственно от жака фреско чем еще известно япония помимо самураев да сакура ниндзя конечно а еще правильный ответ гейши но кто это такие просто проститутки элитные шалопутки или же что-то совершенно иное более высокое, утонченное? узнать это вы сможете на канале моего хорошего приятеля история по черному где можно насладиться приятным хорошо поставленным голосом автора а также более бодрым и динамичным видеорядом. и помимо гейш там еще очень много другого познавательного контента который у меня на канале вы не увидите так что я могу порекомендовать вам данный канал к ознакомлению ссылочка где в описании не будем тянуть фудзиаму за сакуру и приступим Япония – страна отважных самураев и смелых сёгунов. О доблести и отваге японских войнах известна всему свету. Самурай – это неотъемлемая часть японской культуры. Ее отличительный символ. В переводе с японского самурай означает «воин». Еще это слово имеет несколько других значений – служить, поддерживать, слугам. Вассал и подчиненный – то есть, самурай – это воин, который служит своему государству и яростно его защищает. Из старинных японских летописей известно, что самурай являлся дворянином, но ничего общего с европейскими дворянами нет. Они занимались не только военными действиями. В мирное время самураи служили высшим князьям и были их телохранителями. Самураи появились в результате реформ Тайка, стартовавших в Стране Восходящего Солнца в 646 году. Эти реформы можно назвать крупнейшими социально-политическими преобразованиями в истории Древней Японии, которые проводились под руководством принца Накано-Оэ. Большой толчок к укреплению самурайства дал император Камму в начале 9 века. Он обратился за помощью к существующим региональным кланам в войне против Айнов, еще одного народа, который жил на островах японского архипелага. Окончательное формирование самураев как особого привилегированного сословия произошло, по мнению большинства исследователей, в период правления дома Минамоту. Это период с 1192 до 1333 года. Воцарению Минамото предшествовала гражданская война между феодальными кланами. Сам ход этой войны создал предпосылки для появления сёгуната. Это форма правления с сёгуном, то бишь военачальником, во главе. В целом, это были достаточно мирные времена, поэтому численность самураев была сравнительно небольшой. Войны принимали активное участие в мирной жизни. Выращивали рис, выращивали рис, снова выращивали рис, воспитывали детей... В перерывах между выращиванием риса обучали также их боевым искусством а потом учили выращивать рис считается что золотым веком самурайство был период от первого сёгуна до гражданской войны онин это 1467 1477 годы с одной стороны это был достаточно мирный период но с другой количество самураев было сравнительно небольшим что позволяло им иметь хороший такой достаток Потом в истории Японии настал период множества междуусобных войн, в которых самураи принимали активное участие. В середине 16 века было ощущение, что империя, сотрясаемая конфликтами, навсегда распадется на отдельные части. Но Даймё, то бишь э, князь, с острова Хансю, Ода сумел запустить процесс объединения государства. Этот процесс был долгим, и только в 1598 году установилось истинное единовластие. Правителем Японии стал Такугава ясу. Он избрал своей резиденции город Эду, сейчас он называется Токио, и стал основателем Сёгунато Такугава, который правил более 250 лет. Кстати, эту эпоху еще называют Эпохой Эду. В этот период число самураев увеличилось почти втрое. Они верно служили своему сёгуну, владели немалыми земельными участками. Самыми высокопоставленными и важными самураями были так называемые хатамото. Это непосредственные вассалы сёгуна. Однако основная масса самураев выполняла обязанности вассалов даймё. И чаще всего они не имели земли, а получали от своего господина некое жалование. Во времена Такугавы был издан большой свод самурайских законов. Главным из них считается закон Пусидо. В нем говорилось о том, что воин должен безоговорочно подчиняться своему господину и смело глядеть смерти в лицо. Кроме того, самурай наделялся правом безнаказанно убивать обычного крестьянина, который непозволительно грубо относился к воинам небольшая интерлюдия также насколько мне известно самурай мог убить крестьянина чтобы проверить насколько острый у него меч и если все пошло как по маслу все зашибись если же его чуть-чуть что-то так не устроило то пошел наточил еще и следующего крестьянина добрейшие люди но вернемся огромное влияние на самурайское сословие оказал еще и дзен буддизм он пришел из китая и распространился по японии в конце 12 века Самураям дзен буддизм как религиозное течение показался очень привлекательным так как он способствовал выработке самообладания воли и хладнокровия в любой ситуации без лишних мыслей и сомнений самурай должен был идти прямо на врага, не смотря назад или в сторону, чтобы его уничтожить. Хуже всего для самурая было потерять честь и покрыть себя позором в битве. О подобных людях говорили, что они недостойны даже смерти. Такой воин скитался по стране и пытался зарабатывать уже как обыкновенный наемник. Что довольно зазорно для такого воина. Их услугами в Японии пользовались, но относились к ним с пренебрежением. Одно из самых шокирующих вещей, связанных с самураями, это ритуал Сепуку. Более известный как Харакири, хоть это некорректно, но ладно. Самурай должен был покончить с собой, если оказался не способен следовать кодексу Бусидо или был пленен врагами. Ритуал сапуку рассматривался как почетный способ смерти. Интересно, что составными частями этого ритуала были торжественное купание, трапеза с самой любимой едой, написание последнего стихотворения «Танку». И рядом с самураем, выполняющим ритуал, всегда присутствовал верный товарищ, который в определенный момент должен был отрубить ему голову, дабы прекратить мучение. В мирные времена самураи верно служили своему Сегуну, а иногда принимали участие в подавлении крестьянских мятежей. Были и такие самураи, которые со временем перешли в класс Ронинов. Ронины – это бывшие воины, которые избавились от вассальной зависимости. Еще их можно назвать бродягами или, наверное, даже скитальцами. Они жили как обычные люди – вели торговую, ремесленную и земледельческую деятельность. Немало самураев становились синоби. Говоря проще ниндзя, но про них поговорим как-нибудь попозже. Воспитание самурая – это сложный многоуровневый процесс. Становление воина начиналось с ранних лет. Уже с детства сыновья самураев знали, что являются продолжателями своего рода и надежными хранителями семейных обычаев и традиций. Каждый вечер перед сном ребенку рассказывали об истории и отваге самураев, об их подвигах. В историях приводились примеры, когда легендарные самураи смело смотрели смерти в лицо. Тем самым ребенку с детства прививали храбрость и доблесть. Важным аспектом самурайского воспитания являлась техника бушидо. Она вносила понятие старшинства, главного в семье. Мальчикам с ранних лет втолковывали, что мужчина – глава семьи, и только он может определять направление деятельности своего ребенка. Другая японская техника, иемото обучала мальчиков дисциплине и поведению. Она имела сугубо теоретический характер. Кроме того, мальчиков с детства приучали к суровым испытаниям. Обучали различным боевым искусствам, терпимости к боли, владению собственным телом, умению подчиняться. Развивали силу воли, умение преодолевать даже самые суровые жизненные ситуации. Были времена, когда мальчикам устраивали проверку на выносливость. Для этого их поднимали на рассвете и отправляли в холодную, неотапливаемую комнату. Там их закрывали и долго не кормили. Некоторые отцы заставляли своих сыновей идти ночью на кладбище. Так они прибивали мальчикам смелость доблестного воина. Другие водили своих сыновей на казни, заставляли выполнять непосильную работу, ходить без обуви по снегу, проводить несколько ночей без сна. В возрасте 5 лет мальчику дарили бокен, это деревянный меч. С этих пор начиналось обучение искусству фехтования. Кроме того, будущий воин должен был уметь отлично плавать, великолепно держаться в седле, быть грамотным в письме, литературе и истории. Мальчикам преподавали уроки самообороны, джиу-джитсу. Кроме того, их обучали музыке, философии и ремеслу. В возрасте 15 лет мальчик превращался в доблестного самурая. Женщины-самураи. Хотя самурай – это исключительно мужской термин, существовали и женщины-воины, которые сражались наравне с мужчинами. Их называли «онабугейся». И это были женщины-воительницы дворянского происхождения, которые боролись так же яростно, как и самураи. И хотя они считались сильными воинами, формально они не были самураями. Они не носили два меча, а использовали копье нагената с изогнутым лезвием, которое было достаточно универсальным и легким. Императрица Цзингу считается одной из первых онапугейся. После смерти ее мужа в бою, Дзингу не осталось дома оплакивать его смерть, а возглавила нападение на Корею в 200 году нашей эры. По легенде, она вместе со своей армией нанесла поражение корейцам, не пролив ни капли крови. Красивая легенда. Восемь добродетелей. В 20 веке в попытке объединить идеологию самураев, японский просветитель Нитобо Инацу представлял, что кодекс чести Бусидо будет состоять из восьми добродетелей. Праведность, героическое мужество, великодушие или сострадание, уважение, честность, честь, долг, преданность и самоконтроль. Начало распада сословия самураев связано с тем, что даймё перестали нуждаться в больших личных отрядах воинов, как это было в период феодальной раздробленности. В результате многие самураи остались не у дел, превратились в ронинов или синоби. А к середине 18 века процесс угасания самурайского сословия стал идти еще быстрее. Развитие монфактур и усиление позиций буржуазии привели к постепенному вырождению, прежде всего экономическому, самурайству. Все больше и больше самураев попадало в долги к ростовщикам. Многие из воинов сменили квалификацию и превратились в обыкновенных торговцев и земледельцев». Кроме того, самураи становились участниками и организаторами разнообразных школ боевых искусств, чайной церемонии, гравюры, философии дзен, а также изящной словесности. Таким образом выражалась обостренная тяга этих людей к традиционной японской культуре. После революции Мэйди в середине 19 века, самураев, как и другие феодальные сословия, официально упразднили. Однако еще какое-то время они сохраняли свое привилегированное положение. Те самураи, которые еще при такуга, фактически владели землей после аграрных реформ 1872 73 годов юридически закрепили свои права на нее кроме того бывшими самураями пополнялись ряды чиновников офицеров армии и флота и так далее а в 1876 году в японии вышел знаменитый указ о запрете мечей в нем прямо запрещалось ношение традиционного холодного оружия и это в конечном счете добило самураев и напоследок посмотрим на некоторых знаменитых воинов Японии. Тайра Нокиомори – создатель первой управленческой системы и при этом был воином-политиком, который смог подавить восстание, встать во главе двух кланов воинов в Киото. В дальнейшем смог породниться с императором Такакуром и активно участвовать в передаче «Трона внуку». Бен Кей, любимец детей и герой японского фольклора, в котором он описывается ребенком демона или даже бога. Описывается как двухметровый и непобедимый воин, который во время каждого боя совершал нечто невообразимое. Героическая смерть самурая после того, как он остался, даже будучи уже мертвым, стоять весь в ранах и стрелах, получила историческое название «Стоячая смерть Бенкея. Тойота Мехиде прошел путь от простого крестьянина до второго великого объединителя Японии, потребовал запретить мирным людям носить оружие, построил множество храмов и активно боролся с христианством. Ода Нубунага изменил военное искусство, внедрив использование огнестрельного оружия и длинных пик, а также изменил классовую систему воинов так, чтобы она основывалась исключительно на способностях. Миямуту Мусаси считается величайшим фехтовальщиком в истории Японии. Основал собственную технику искусства боя на двух мечах, а также написал множество книг по философии войн, стратегии и тактике. Так, к примеру, небезызвестная книга Пяти Колец – это его труд. За свою жизнь ни разу не был побежден в поединке. Ну что ж, вот как-то так. Надеюсь, было интересно. Как я и сказал, про синоби поговорим немножечко попозже. И позвольте носим откланяться. Ставим, жмем, пишем, дзынькаем, брынкаем, делимся. Сайонаро.